Всем привет! Меня зовут Малинская Людмила и сейчас мы будем с вами распалковывать мой заказ, вернее до заказ по шестому каталогу Фаберлика. Что же мы заказали на этот раз? дочки мне очень понравились наши масочки, такие вот кислородного. Идеальный тон увлажнения от 0234. заказала вот такую же увлажняющую масочку преображение. Это нам пакетик складывается заказик заказ мой сейчас вам скажу насколько... ну, на 14 баллов на 1454 если точнее Видите? сумма по каталогу у нас идет 2, 289 к оплате 1737 550 рублей у меня идет экономия так как у меня скидка 26 процентов такую вот масочку заказала тоже идет тонус укрупляющая для лица код данной масочки 0461 вот такие вот матирование очищения 1043 две штучки карандашики это мне заказала клиентка такой вот код 5719, карандаш для бровей. Два она мне заказала. Это также дочка заказала, карандаш для губ. Код 4932. Такие вот бальзамчики на лето с SPF-10 заказали. Код 29,80. Два бальзамчика заказали. И вот такой вот ночной крем-компресс каскадного действия. Код 0,759. Здесь исключительно богатая формула крема. Благодаря передовым технологиям и высокой эффективности ингредиентам заметно уменьшает морщины и подтягивает кожу. В основе крема собственная разработка лаборатории Faberlic — Инновационная биометическая импульсия, сходная по строению с липидным барьером к самой кожи, которая обеспечивает каскадное восстановление дермы. Очень насыщенный крем с сыными маслами гарантирует зрелой коже роскошное ночное питание. Утром ваше лицо выглядит так, словно вы только что вернулись от косметолога посвежевшим, подтянутым и счастливым кстати данный вот ночной крем не заказывает женщина ей уже 66 лет кожа кстати у нее очень гладкая даже морщин можно сказать почти нет выглядит она намного моложе своего возраста и она им пользуется постоянно она постоянно вот его берет по 2-3 по когда особенно есть вот на него скидка она сразу заказывает по несколько штук. Сейчас данный крем у нас идет по 399 рублей. Вот такой вот небольшой получился у меня до заказик По текущему каталогу. Вот такой вот. И еще... Сейчас вам покажу, что же мне еще пришло вот в таком вот пакетике. Сейчас мы с вами откроем. Вот такой вот классненький заказик у меня видите, такой значок. Фаберлик вик. Я являюсь консультантом. Компании, и с первого дня я выполняю заказы от 100 баллов и более. И вот в этом каталоге я являюсь консультантом VIP 18 Вот такой вот значок. Классненький. Кому нравится разборка моих заказов, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.